Всем привет, я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и основатель школы видеопроизводства Поло ТВ. В этом бесплатном уроке я поделюсь с вами некоторыми секретами профессиональной видеосъемки. Я хотел, чтобы вы для себя уяснили, что съемка видео это съемка человека. Мы обязательно должны снимать человека и у нас в кадре должен быть обязательно человек. Поэтому нам нужно научиться правильно снимать человека, правильно располагать человека в кадре. Потому что если вы посмотрите любое видео, там, фильмы, репортажи, документальное кино, художественное кино, э, любые ролики, там обязательно есть человек. И какие правила существуют для того, чтобы снимать человека? Итак, во-первых, нам нужно занимать всегда позицию так, чтобы лицо человека было в кадре. Нам нужно обязательно снимать видео таким образом, чтобы оба глаза человека были в кадре. Мы никогда не снимаем человека со спины, мы стараемся не снимать человека в профиль. Мы стараемся снимать его таким образом, чтобы мы видели его лицо, и не снимаем человека также в анфас. И просим, когда мы снимаем наших героев, просим человека, чтобы он не смотрел в камеру, потому что, когда человек смотрит в камеру, он начинает неестественным образом себя вести пытаться позировать, как-то играть, человек должен заниматься своим делом тем, чем он как бы занимается, а мы как бы со стороны, немножко со стороны за ним подсматриваем и таким образом снимаем. Поэтому, как разместить человека в кадре? Во-первых, никогда не размещайте в кадре человека вот прямо по центру кадра, это не фотография, здесь немножко другие правила. Нам необходимо размещать человека таким образом, чтобы он был находился, скажем так, в одной трети кадра. Или смотрите, вы берете экран, делите его на три одинаковых части, и вот там, где проходит линия, поделившая экран на, одна из линий, поделившая экран на три части, там находится у вас человек. И вы размещаете, когда вы снимаете немножко со стороны, то вы оставляете человеку пространство, как бы воздух перед ним. И немножко сзади оставляете с этой стороны, да, и немножко над головой. Но человека снимаем таким образом, чтобы, если он что-то делает, если он куда-то вот стремится, если он с кем-то общается, вот наш герой, чтобы он находился всегда в одной трети кадра, примерно в одной трети кадра, и его взгляд был направлен в, в ту сторону, где у нас есть небольшое пространство. Это как бы основное правило при съемке человека. И независимо от того, идет он или стоит, мы стараемся его держать таким вот образом. И снимаем мы как людей? Мы снова таки применяем раскадровку. Мы снимаем человека общим планом, мы снимаем человека крупным планом, мы снимаем человека средним планом, мы снимаем детали. Что такое общий план? Общий план это когда э, человек у нас находится в большом пространстве, где мы можем показать э, само место, где находится человек. Поэтому общий план у нас отвечает на два основных вопроса. Это где находится наш герой и сколько людей принимает участие в событии, которое происходит. Далее, средние планы, средние планы это Планы, где человек у нас может быть снятым как полный рот, где он у нас снят таким вот планом, таким планом, таким планом, и вот примерно таким погрудным планом, это еще может считаться средний план. И средний план тоже отвечает на два вопроса. Первый вопрос это что делает человек, и второй вопрос, это кто этот человек. То есть на среднем плане мы можем рассмотреть нашего человека. И далее идут крупные планы. Крупный план это план, который также измеряется по человеку. То есть, вы видите, мы все планы меряем по человеку. Крупный план начинается от вот такого погрудного плана. Дальше у нас идет увеличение, крупнее, крупнее. Затем вот такой вот может быть крупный план. И наконец, максимально крупный план это глаза человека. То есть оба глаза человека. Мы никогда не снимаем так, чтобы у человека был один глаз и, никогда, э и делаем так, чтобы у нас было оба глаза. И крупный план у нас отвечает э на эмоциональные вопросы. То есть не эмоциональные вопросы, а это такая эмоциональная составляющая, где мы можем рассмотреть также детали человека, черты его лица, возможно его настроение, возможно его характер, то есть крупные планы это такая эмоциональная составляющая. Одна из ошибок, которую часто допускают при съемке планов неопытные операторы, это когда человека берут вот таким вот кадром, где его обрезают, скажем так, по шею. Никогда этого не делайте, потому что у зрителя возникает плохая ассоциация, когда человек взят вот таким вот планом, знаете, мы называем его еще иногда эффект колобка, да? Мы берем либо вот такой вот план, где у нас есть плечи, либо уже можем обрезать подбородок и снимать вот такой вот крупный план. И вот такими вот планами мы раскадровываем человека. В этом видео я раскрыл одно из множества тем моего курса «Видеосъемка для начинающих». Этот курс мы регулярно проводим для всех желающих в стенах Киева могилянской академии.